У нас тут мясо было Чего кашники крутили, вертели нас Мы тут в обход ходили Потом бабку нашли, да? Бо... Бля, бабка, это... А ну нибудь на камеру А, да, а бабку Два куда морщина, дели? Потом голову резали, чуть вообще не наложили Бабку обменяли? Бабку обменяли, но правда с инсестами, Там парочку наших положили Потом бар разорвали Бармен ругался, ох, зато налил Хорошо было Хорошо да, масса.